Так, ну где же он? Алло. Привет. привет. Привет, заходи. О, привет, Олег. Так, Лука. Я тебя звал не просто так. Короче, мне сегодня понадобится твоя помощь. Слышал про супергероя? Там лезьба, там суперкота. Да, да, огромная. Как... Ой, помнишь. Да. Так, короче, иди сюда мной. Так. Угу. Где-то здесь, здесь. вот. И нажми вот так вот сюда. Так, Ой. да. Мой подвал. С тремя шкатулками. А, ты в подвале хранишь какие-то старинные вещички. Это не старинные вещички. Так, смотри. Короче, я хранитель этих талисманов. Я тебе потом все более подробно по... объясню. У меня появилась догадка одна. Но для этого мне понадобится твоя... Талисманы. Да. Да. Смотри. Держи мы попугай, дарующий силу превращаться, превращаться в кого ты выберешь. К вами Боже, зовут... Это птичка. Это уси. Скажи, Сейчас. полетели. Полетели уси. Или как-то. И мне нужно, чтобы ты превратился в маленькую-маленькую мышку. Сейчас. Короче, у меня к тебе будет серьезное задание. Ты должен разобраться забр в один дом и проследить за этим домом, потому что у меня маленькое подозрение, кто украл все мои камни угу. Правишься? А в какой дом? Я тебе сейчас отправлю почту. Адрес. Почте, окей. А, да, адрес. Ушла отсюда. Все, ушла отсюда, крыться не доделано. Ладно, а тут будет. Ну так ходи, ты там долго уже будешь, а? Смотришь. Ну, недоделанная. Короче. Да, я думаю, нет пока ничего. Ладно, пошли наверх там Так, тишу, ты недоделанная тишу ушла. Отсюда. Пусть давай поставил, допустим. А у нас, кстати, вода течет Так, так, так, так, так. Что можно делать еще? Может, что-то. Ай! Чуйница, крыса, Брыс пошла. Крыс. Крыс, я не люблю крыс. Сводим книжку. Так. Ай, Акума. Маталёк какой-то. Пью. Ты... Так, классно. У Чё... там какие-то украшения. Значит, я был прав. Ну, готовься к спасательной операции моих волшебных уничтожений. Лиззи Бак мне тут... Но, смотри. Вот какая маленькая зацепка. Перевоплотись. здесь угу. Да, дай мне Короче, мне нужно будет... Ты должен будешь их выманить, окей? Держи. Ты их должен выманить, а тем временем я, Барк на охоту. Барк флав метаморфоза. Я заберу камни чудес. Выговорились? Все, пошли. Будь тихо. Будь осторожен, вымань их. Они не должны еще сдать обо мне, окей? Okay? Вперед. Я в тебе верю. есть ко мне нормально доверить мало. Прием. Итак, дорогому а фото, твоя их из дома, а я, заберу, а я заберу ко мне через... Где же багажные... багажники? где так, я не знаю где он здесь и Ух. меня не должны заметить как они находятся в этом доме Да, куда-то в подвал. Я побуду здесь в ванной. Дождусь, когда они выйдут из дома. Прием, мистер Бак или мисс... или какой-то Бак. Ничего. Как? Где они живут? Я забыл. Они живут прям, смотри, видишь меня? Нет. Сзади, взади. Он а, вижу. Вот в этом доме. А, окей. Заломись ты, да, и типа. Ой, извините, я попал. Так. Ой, боже где... где они? Я не знаю. Я их не вижу. Их нету. Это... Так. так. Возможно, они пытаются заменить до слова. Ой, простите. В дом не тот проломился. Такс. Ну... Лишь бы положиться, а ну привет, я новый супергерой. Да, да? А куда у тебя талисман? Да просто так. Спасибо, то, что я трону мячиком за твои сережки. Ну ты не до да нее тронулся. Я до да их труда троллю. Приветик. <связываю> э, извини, <связываю> пожалуйста, но не в этом случае. Бояш. А... Ну, ну, попал... ну слушай, я тебе скажу, то, что ты тоже проиграл. Наш почти. Знаешь почему? Потому что вот этого мис Эээ недоделанный мистер Бака я его взял, подменил. Так что у меня уже на опорт готовы. поверь, могу все исправить. А да, а? извини, а? что там, что вы там говорили? Какие-то интересные фразочки. А, ну мне сам это я смысл. Я уже, я уже тронул уже тронул а, Сережки а, а порт на Сережке. Что? Mm -hmm. да. Жалко то, что я не знал об этом. Оп, спасибо, что ты тронулся до своего талисмана. Апорт! Вот ты мой талисманчик. Она, она, что У нее что? талисман мыши, но... Талисман мыши... Ну, сейчас мы его заберем, конфискуем, так сказать. Такс. Uh, Приветик. Пав... Павлин недоделанный. Опа! Я, я дотронулся. Мне нужно дотронуться всего лишь своим талисманами. Да, камня павлина. Давай, сейчас... Я еще... Стой, давай я сейчас вяжу. И... Где она? Я не знаю, откуда у меня талисман-калки, мне кажется. Но потому что талисман-калки у меня. Я рисмала, я... что я... Дер... Мой дорогой друг, мой дорогой новый временный мистер жук. Отлично. Это камень, чудес. Это камень, ну типа это кольцом. Ты сможешь Олечко? к ним передать, сможешь к ним перемещаться. Ой, привет! Что вы здесь делаете? Ай, зачем так слишком много? Что вы здесь делаете? Края. Да, талис... что? Вы преследовали нас, теперь мы будем преследовать вас. это за лакаж? Разберись с ним. А у меня... Мне нужно... За... Я... я за Майурой. Ты разберись с Брязовником, я, Майур... я за Майурой. Беги э, багажник. Нет, не за что Стой, багажник. А я Майуро, если ты слышишь, подставь талисман... Слышать э, э, хочу. Талисман, мы его потерем, подставь э, талисман обезьяны. Так, ссу. Вам некуда бежать, я знаю ваши личности, ребятки. А начали, не Вы не... Не... Одного... А знаете мою личность, нет. молодцы. Приветик, др... драгуша Ой. Ты думаешь, что, что ты будешь вот так вот у меня от меня вечно бежать? Да. Столкновение. Я думаю, это бежит к мне. Он думает, что мы не попадем по его... Ладно, майора, пускай бежит. С, С тобой мы вдвоем точно разберемся. Попади к его нам... Попади своим кольцом по нему. И тогда мы заберем камень чудес. Ударил. Апорт или как Да, там апорт. Я попал по мыши. А я почему -то... Апорт. А что ж, получилось? Ну да. Только теперь домой придется возвращаться. Нет, только не У меня есть идея. Нара! Ура, мы вернулись. Так, пойдем, вернем не, мне не все не обратно. Не, не, не, не. Разделитесь к вам, разделение, мега мегаразделение. Так, давай там пойдем, пойдем, пойдем мой подвал. Так. И пойдем мой подвал. так, где мой Улица. Сам вечно тут все путаю. Так, шкатулочку, шкатулочку отправляйте на тебя, отправляйте тигр, отправляйте. Так, бык-тигр уже тут-то. Собака и в целом-то все остальные это фейки. Так, смотри, здесь я посложу вот эти вещи, которые мы достали от них странные. Да. Здесь... Так, будут... здесь будут лежать талисманы, кстати, кролик. Я тоже приехала, так, Так, вот эти два талисмана мне нужно будет раздать этим талисманам людям. Эй, ты слышишь, Лука? Да, слышу. Можешь выбрать из, этой, из этих трех шкатулок, кроме паука и клевера, можешь взять какой-нибудь себе Телесман День. Угу. И собаки. Так, и собака будет. тоже принадлежит другому человеку. Да? Вот эти. Я бы попугайчик нравился. Окей. Как... Так, погоди, мне нужно... Ой. Мне нужно кое-что сделать. Там какие-то люди. Куда? Новый год! Люди, как люди. Ой, извини, Вика. Наши взламывают. Открой! Ой, нет. нет. Здрасте. Мелки-палки. Это мои друзья. Заходите. Мы, с ним, мы вместе с ними снимаем этот коттедж. Yeah. О, а это, кто? это мой двоюродный брат. Ай. Смотрите, о, Вика. Сюда иди. Ник -ник. Вика, Кару, это твоя комната, мы же договаривались, что мы будем снимать коттедж, пока что, это твоя комната, Тэдди, твоя комната, Лука, твоя комната. Вот так Монако было прикольно, прям офигенно. О, куалет, куалет есть. Да, жалко, что мне комнаты не досталось. А почему? Не знаю, почему ты тут не рассчитан на меня был. Ну ладно. Шпать, я на... с... я, я с... себе тут может... комнату. Я себе здесь комнату. Закажу здесь будет... переделание. Да, буду спать и на столе. Будет... Ладно, я сейчас пойду там, этот соседей попрошу. поброшу. Да. Вот, нормально. Ну да, кроватку добавить здесь, да. Я здесь стену да, сделаю. Я... Так, Стану... короче, я скоро этот вернусь. А вот скоро я вернусь, а ждите меня. Я пойду И... соседей кроватку попрошу. Итак, у тебя. Ой, здрасте. Ой, здрасте. здрасте. Вы пришли забирать кровати наши. Да нет. В наш дом пришли забирать. Нет. Нет. Девочка, здравствуйте. Перевоплощайся. Талисман, который принадлежит <говорит> тебе. Еще этот. Так, а, так, так. Так, а, ладно, до да, свидания. Так. Так. Yes. Здравствуйте. Нет. Меня даже не потекло. Так, где, где этот пацан? Ясное. Этот О, парень. Иди на улицу. Иди на улицу. Я хрен. Это вы? Это ты? Yeah. теперь я буду отныне я буду появляться только с этим талисманом и вам скоро попадет <плодиан> новую <-гер> команду все <плодиан> а активации <плодиан> <Режься. плодиан>